Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать, с вами Наталья Павлова, Инвестиционный центр Павловы и партнеры. И сегодня я хочу ответить на вопрос нашего подписчика, а точно ли много объектов на активах госкорпораций? Давайте разберемся вместе. На самом деле, где бы вы ни жили, вас окружает огромное количество предприятий, которые дают вам свет, тепло, мебель. Сотовую связь, интернет и так далее. Сложно представить нашу жизнь без всего этого. И именно у этих предприятий вы можете покупать имущество со скидкой до 50%. В других видео мы уже рассказывали, что они обязаны по закону избавляться от того имущества, которое никак не связано с их профессиональной основной деятельностью. Так вот, и в вашем регионе есть такие компании, и в ваших регионах эти компании иметь то имущество, которое им не нужно. Поверьте, таких компаний много, и имущества такого очень много. Поэтому даже не задумывайтесь, просто посмотрите вокруг, какие организации вас окружают, посмотрите, как их много. Если конкретно в вашем, может быть, небольшом населенном пункте нет, но уверенно в каких-то районах, городах, да, каких-то известных вам населенных пунктов есть те компании, те заводы, те предприятия, которыми вы пользуетесь, так или иначе. Поэтому не задумывайтесь, объектов действительно очень много. Если вы хотите научиться искать эти объекты, смотрите другие наши видео, мы об этом рассказываем. Если у вас есть вопросы, пишите их прямо под этим видео, я с удовольствием на них отвечу. Ставьте класс, если это было для вас полезно, если вы хотите, чтобы мы продолжали отвечать на вопросы. Всем отличного настроения и всем пока!